Я не читал детские. И один из этих людей сказал, я хочу делать показательную инвестицию, чтобы показать, насколько проверить ваши слова, может вы нам наговорили сказок всяких. И он говорит, я зайду. Он при всех это а было 45 человек. И мы с ним стали собрать портфель. И он зашел в эти монеты. И он купил их по этой стоимости, которые в 7 году пройдутся. Прошел год, а даже меньше, меньше года прошло. И узнали об этом московские коллеги его, которые из клуба предпринимателей Москвы. Ты лох, ты попался на, на Альберт Лохотрончик, ты попал, в общем, ты продашь минус 20 процентов в Ломбарде, в общем, ты бы лучше эти деньги подарил бы мне, но чем... И он расстроился, он поверил им, а не фондовые игроки, но не мне, он говорит, Альберт, я хочу выйти. Я говорю, хорошо. Он вышел из них с плюсом, он вышел с плюсом. Через губы Да, потому что там был рост хороший, 7-8, до кризиса. Чего? И я через 10 лет к нему пришел. Я говорю, можно я еще раз почитаю семинар. И я показал его монеты, которые он продал, и дождался. И когда я показал этот слайд, там сидели тоже предприниматели, такие умные все. А он говорит, доллар больше вырос. Выгоднее было в доллар вложиться, чем вот в эти монеты. Я посчитал, чуть-чуть было выгоднее монеты, чуть-чуть было выгоднее. Все-таки доллар отрос, а эти не очень. И я промолчал. Пошел в следующий слайд? Потому что я ему сделал комбинированные инвестиции в портфель. Были еще серебряные. Смотрите, Нет, как шутка. Серебряные-то растут больше. Они более доступны. Весь фокус упал на них после кризиса. Люди стали больше покупать серебряные. Доступные им больше. Закончился вымывать стали быстрее. Да. Быстрее, да, стали вымывать, потому что денег золотые уже не хватало. Стали покупать серебро. Ушли в серебро. ушли серебро. И я показал этот слайд. И посмотрел на человека, который сказал, что доллар выгоден. Я говорю, так, а сейчас будем считать? А здесь не будем. все нормально. Вопросов нет. Здесь они выросли лучше. То есть он понял, что здесь уже они сделали больше раз. За 10 лет.